Бросают Огонек костра На автоматы блик Еще не скоро До утра успеем Покурить Пусть горы сонные лежат Спокойно в темноте Какая разница Сержант Какой сегодня день Зачем придумана Война Солдату не понять как нашим дедам, так и нам приказано стрелять. И горы взрывами дрожат, и каждый год вдвойне. Какая разница, сержант, наш возраст на войне. Как будто птицы к облакам взлетают трассера. Твои друзья по кабакам проводят вечера А ты до кладки добежал, прикрыл огнем меня Какая разница, сержант, что пьют твои друзья? Кровавый отблеск в высоте от в ночи Она писала каждый день, теперь давно молчит а мы едим со штык ножа и о войне поем. Какая разница, сержант, кто с ней сейчас вдвоем? Нам завтра в горы наступать, но вдруг не повезет. И раньше срока нас тюльпан на крыльях понесет. И рухнет, словно от ножа, лицом в подушку мать. Большая разница, сержант, в какой земле лежать.